соответствии между схемой химической реакции и условием смещения равновесия в сторону исходных веществ То есть условно нам нужно сместить вот в эту сторону давайте сразу же проанализируем какие у нас Условия написано «повышение температуры». Мы здесь можем понять в том случае, если у нас плюс, там минус, Q и так далее. О использовании катализатора. Вообще мы не должны использовать, потому что катализатор не смещает равновесие, он изменяет скорость реакции, но равновесие при этом не смещается. Увеличение концентрации водорода. Мы сразу же даже можем проанализировать. То есть увеличение концентрации водорода должно быть в продуктах реакции. Тогда можем сместить в сторону исхода веществ то есть вот например я вижу в пункте в и г водороды значит вот пункт именно э, третий будет подходить для двух этих реакций то, что даже можно сразу же прописать. И повышение давления, оно будет оказывать влияние в том случае, если при повышении давления всегда мы должны помнить о том, что смещается равновесие в сторону уменьшения объема. Если в исходных веществах объем меньше, чем в продуктах реакции, значит, вот это будет как раз-таки воздействовать. Ну, давайте проверим. Значит, в исходных веществах здесь три объема к одному не подходит. В Б-реакции опять же три к одному. Значит, повышение давления у нас здесь никак не оказывает влияния. А вот что касается повышения температуры. Мы должны э, прописать следующее. Можно над стрелочкой, если у нас реакция экзотермическая, в сторону прямой реакции, написать плюс Q, в сторону обратной минус Q. И всегда система стремится сделать все наоборот. Если мы искусственно повышаем температуру, то она стремится ее понизить. И в том случае, если нам нужно Сместить равновесие в сторону исходных веществ, значит сама по себе реакция должна быть эндотермическая. Точнее экзотермическая, а обратная должна быть эндотермическая. То есть мы повышаем температуру, а система стремится ее понизить. а Понижают обратно. Значит для пункта А подходит циферка 1 и для пункта Б подходит циферка 1. И в централизованном тестировании и репетиционном могут некоторые буквы повторяться несколько раз. То есть это нормально. Поэтому ответ у нас следующий. А1, В1, В3, Г3.